Глава 17. «Перо» и еще раз «Перо» Третья неделя июня Я не стала надолго откладывать разговор с приставом. События заставляли нас заняться настоящей йогой, тем, как она по-настоящему работает и я не собиралась позволить чему-нибудь незначительному вроде необходимости питаться, встать на нашем пути. Кроме того, мне не хотелось, чтобы Бузыку и его мальчишки и дальше подвергались из-за меня опасности. — Господин, — тихо сказала я, дотронувшись до руки пристава. Он вздрогнул от неожиданности и злобно вытаращился на меня. — Мне нужно что-то есть. Я хочу найти способ заработать на хлеб. Он кивнул, и его глаза вспыхнули хищным блеском. — Достаньте мне ткацкий станок. Какой-нибудь старый, мне все равно. Пусть даже такой ветхий, как у старухи. Он открыл рот, чтобы возразить, но я опередила его. — Спасибо бабушке. — Если у меня в камере будет станок, я смогу сделать настоящие хорошие коврики, как у нас дома в Тибете. Они в пять раз толще, чем старухины, намного мягче и такие красивые, что просто трудно описать. Каждый из них принесет вам больше денег, чем дюжина старых. Кристов закрыл рот и задумался, подсчитывая в уме будущие доходы. Он был жесток, а может быть просто страдал, что чаще всего и порождает жестокость, но уж во всяком случае не глуп. — Пожалуй, это можно устроить, — протянула неуверенно. — И еще мне понадобится пряжа, много клубков разного цвета. Он поморщился. Одно дело продать коврик, и совсем другое — толкаться с женщинами на рынке, копаясь в клубках шерсти. «Вы можете послать кого-нибудь из мальчиков, господин!» — послышался из-за стены голос бузуку. «Заткнись!» — прорычал пристав, но по его глазам я поняла, что добилась своего. Вскоре мальчики стали приносить мне в камеру отдельный поднос с едой, хотя, впрочем, куда меньше по размерам, чем тот, что доставался моему упитанному соседу. На следующем занятии мы с комендантом некоторое время сидели в тишине, забирая и отдавая, чтобы помочь его подчиненным. Потом я целую часть заставила его выполнять самые простые упражнения – разминать плечи, шею, суставы. Проделав все и отдохнув, он выглядел бодрым и посвежевшим, но затем снова помрачнел. «А это разве йога?» Я рассмеялась. По крайней мере, это ближе к йоге, чем то, что вы раньше делали. Я решила начать с упражнений, которые вы, возможно, раньше где-то видели. «Ведь иначе вы могли бы подумать, что я на самом деле ничего не умею, и тогда моя книга была бы навсегда для меня потеряна». И... наступила неловкая пауза. «На самом деле это просто другая часть йоги», – продолжала я. «Сегодня мы продолжим то, о чем поговорили в прошлый раз, потому что оно лежит в основе йоги и помогает понять, как она работает. Если вы поймете, ваша спина излечится, и вы, мы с вами сможем вылечить и других». Комендант внимательно рассматривал мое лицо. Потом сказал. «Я рад продолжить тот разговор. По правде говоря, когда я дома стал думать о вещах, которые только кажутся собой, то я опять почему-то ничего не понял. А вчера, когда ты говорила о них, мне казалось, что понимаю». Я кивнула. «Так бывает с каждым, кто впервые сталкивается с этой ключевой идеей. Но то, что он хотя бы поработал над ней, уже хорошо. Дальше будет легче». Я задумалась, пытаясь представить себе, что на моем месте сказала бы Катрин, ведь это была ее любимая тема. Садитесь за стол, сказала я наконец. Мы устроились друг против друга. На столе лежал лист бумаги с неоконченным рапортом. Уж не променяли пристал комендант. Рядом глиняная чернильница и перо. Такое же, как у нас дома. Просто тонкая палочка из зеленого бамбука, заостренная с одного конца. Свежие палочки стояли рядом на полу в стакане. И так же, как моя дорогая Катрин, я взяла одну из них и показала своему ученику. «Что это за вещь?» – спросила я. «Как что? Перо?» «Перо? И все?» «Ну да, конечно. Само по себе?» «Разумеется, как и любая вещь!» Комендант пожал плечами. «Ну вот, вы это и сделали!» – заключила я. Что сделал? недоуменно спросил он, бросив осторожный взгляд в сторону. Вы все переиначили. Переиначил? Переделали. То есть не вы, а ваш разум. В самом начале краткой книги есть строчки, которые, пожалуй, важнее всего в этом собрании мудрости. Мастер говорит, йога учит, как не дать разуму переиначивать вещи. Я не понимаю. Му! Но... Му слова прервало оглушительное мычание. Я расхохоталась. Впервые за несколько месяцев. В нашем скучном мире все же осталось немного волшебства. Подскочив к окну, я выглянула наружу. Там была большая черная корова. Задрав голову, она пыталась ободрать последние зеленые листочки с мангового деревца, росшего у самой стены. Караульный! Ко мне! Заорал комендант. Тот мгновенно влетел в дверь, словно все это время стоял позади нее и подслушивал. — Господин, — вытянулся он, ожидая приказаний. — Караульный, выйдите во двор и уберите оттуда животное. Я ничего не слышу из-за этого рева. Молодой человек задумчиво почесал ногу и двинулся прочь. Я снова взглянула на корову, громадная, черная, с длинными ушами, напоминавшими воронье крылья, и большим выменем. Корова была чрезвычайно настойчива и полна энергии. Такая уж точно легнет, да еще и нагадит сверху. «Господин, пусть пока останется. Она нам понадобится». «Понадобится? Да ведь она мешает!» Возмутился мой прилежный ученик. «Да, да, понадобится!» — решительно кивнула я. «Караульный!» — позвал комендант. «Господин!» — гаркнул тот, снова появившись в дверях. Приказ отменяется, пусть корова остается. «Но, господина, она же съест последнее дерево!» «Так точно, слушаюсь!» Щелкнул каблуками караульный, встретив суровый взгляд начальника. «И еще!» «Господин, повернитесь кругом, выйдите отсюда, тихо закройте дверь, сядьте на скамейку напротив и ничего не делайте!» «Совсем ничего!» «Пока я вас не позову!» «Понятно?» «Так точно, господин! Все дети совсем ничего не делать! Слушаюсь!» не исчез, и мы с комендантом облегченно вздохнули. Я высунулась в окно, сорвала несколько мясистых листьев и бросила на землю, чтобы нашей гости было чем заняться. Потом вернулась за стол и снова взяла в руку перо. «Итак, еще раз. Это...» «Перо!» «И все?» «И все!» «Само по себе?» «А как же иначе?» «А теперь посмотрим». То же самое когда-то произнесла Катрина, обращаясь ко мне. «Идите сюда». Комендант вместе со мной подошел к окну и выглянул наружу. Я бросила взгляд на его кудрявые черные волосы и крупные черты лица, только сейчас осознав, как похожи они с моим отцом. Сердце пронзило острая боль. Подумать только, целых три года, три долгие года я не видела своих родных. Я прищелкнула языком, подзывая корову. Она подняла голову и недоверчиво повела ушами. «Ну-ну, я не трону тебя», — ласково проговорила я. «Вот тебе еще». И протянула ей новое бамбуковое перо коменданта. Тот изумленно поднял брови и открыл рот, чтобы остановить меня. Но было уже поздно. Массивный язык мелькнул в воздухе и исчез, мгновенно слезнув предложенное лакомство. Послышался хруст, и корова уставилась на нас, ожидая продолжения. Я бросила ей еще пару листьев и снова усела за стол вместе с учеником. Потом вытащила из стакана новое перо. «Еще раз, что это?» «Перо!» — воскликнул он уже несколько раздраженно. «И все?» «И все!» «Само по себе?» «Само по себе!» «Значит, и для коровы оно перо?» Комендант озадаченно нахмурился. Он бросил взгляд на окно и нервно облизал губы. Потом неуверенно проговорил. «Ну, не знаю, можно ли так сказать. Не думаю, что корова видит его, эм, как перо». «Вот именно!» С жаром воскликнула я, стараясь воспроизвести тон и выражение лица Катрин. Ее ясный и жесткий взгляд, от которого хотелось плакать. «Разве не очевидно, что с точки зрения коровы это нечто иное, совершенно иное? Вы же понимаете, для нее это просто еда». «Ну да, наверное». Промямбил комендант. «Наверное или точно? Для нее это совсем не перо, согласитесь?» э, «Ну, в общем, конечно, то есть, э, да, так и есть», кивнул он. «Итак, вы считаете, что это перо, а корова считает, что еда. Так кто же из вас прав? Это еда или перо?» «Что это на самом деле?» – настаивала я. Помолчав растерянно, он наконец ответил. Не знаю, можно ли сказать, что кто-то из нас прав. Корове кажется одно, мне другое. Наверное, можно сказать, что все зависит от того, кто смотрит. Он взглянул на меня, ожидая реакции. Но от меня не так-то просто было отделаться. Так это все-таки не перо? Ну, не для всех, скажем так. Значит, не только перо? В каком-то смысле, да. То есть не перо само по себе, так? Иначе оно было бы пером и для коровы. Я права? «М -м, пожалуй. То есть да, конечно, ты права. Кивнул он, напряженно размышляя. Пора было ему помочь. Я показала на исписанный лист. Что это за бумага? Рапорт, удивленно ответил комендант. В столицу для начальника. Просто рапорт сам по себе? «М -м, нет, покачал он головой. Его написал я, взял чистый лист, стал писать, и тогда он стал рапортом. Сам по себе бы он им не стал. Я взяла в руку рапорт, а в другую перо. «Посмотрите, разве вы не видите?» Мое лицо горело так же, как лицо Катрин, когда она вела меня тем же путем. Неужели вы не понимаете, что с пером все происходит точно так же? Steps. «Нет, не понимаю». Он поморщился, явно огорченный тем, что не может разделить мой энтузиазм. Перо, оно такое же. Вы сами делаете его пером, потому что вы им пишете. Это просто тоненькая зеленая палочка и больше ничего. Но когда вы смотрите на нее и думаете о ней как о приспособлении для письма, тут-то она и превращается в перо. Я сделала паузу, давая ученику возможность уловить мою мысль и продолжить ее. И он оправдал мои ожидания. Ах, вот она что. Ну да, конечно, теперь я понимаю. А корова... Ведь она мыслит совсем по-другому. Ну да, и ее разум способен сделать из той же зеленой палочки только лишь еду. Если бы это было только перо само по себе, тогда и корова не могла бы видеть в нем нечто другое. Она и не подумала бы его есть. Комендант задумался, потом прошептал. Вещи не существуют сами по себе. Потрясающе! Никогда бы не подумал! Он еще помолчал, потом озадаченно спросил. Но... Какое это имеет отношение к моей больной спине? Очень большое. Об этом позже, да? Подумайте пока сами. Кивнула я и вернулась в свою тюрьму, которая уже становилась не совсем тюрьмой.